Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Соломатина. Я хотела бы сказать слова благодарности в адрес Ирины Бухаревой. Эксперт-графолог Ирина Бухарева проводила со мной консультацию по почерку. И, честно говоря, она меня очень удивила, потому что я даже представить себе не могла до встречи с этим человеком, что означает наш почерк, насколько он важен вообще в нашей жизни. Ирина для меня, так скажем, приоткрыла некую дверцу в эти знания. То есть наш почерк — это некий мостик, наверное, с нашим подсознанием. И поэтому, когда Ирина меня консультировала, я не переставала удивляться. Она, во-первых, по моему почерку, по образцу письма, которые я ей дала на анализ, она определила то состояние, в котором я находилась. Я была, честно говоря, удивлена. Кроме того, она мне сказала, по моему же опять почерку, что является препятствиями на моем пути, когда я, например, достигать пытаюсь цели. И для меня это тоже было очень важно услышать. Кроме того, она проанализировала мою подпись. Он сроду не думала, что э, если мы неправильно подписываемся, э, что это может э, каким-то образом вообще на твою жизнь влиять. И когда она мне по буквам, по всем завиткам рассказала, почему моя подпись невыигрышная и чем она мне мешает в жизни, ну, для меня это тоже было таким э, откровением. Опять же, я много раз повторяю это слово. но по-другому это не назовешь, потому что, ну, к примеру, она мне сказала, что я внесла букву отчества своего в подпись. Это создает некие дополнительные проблемы в жизни человека, который подписывается. С, еще и с буквой отчества. Кроме того, у меня есть линии, которые э, ведутся назад, а потом возвращаются вперед. И э, Ирина мне сказала, что моя подпись э, именно в этом виде, она создает дополнительные проблемы э, в принятии решений. И мне как-то вот стало немного жаль, что я, к сожалению, к своему, не э, познакомилась с Ириной э, перед тем, когда я эту подпись изобретала. Ну, просто предложила мне, мама говорит, ну, давай, может быть, ты будешь подписываться, вот, ну, что-то типа моего, я говорю, давай, у тебя красивая подпись, мне тоже нравится, но что она несет для меня, я, честно говоря, даже не представляла, поэтому, ну, хочу сказать спасибо ирина огромное а теперь я точно знаю над чем не работать и очень надеюсь уже на индивидуальную работу чтобы изменять свой почерк и изменять свою жизнь но ну, а тем кто еще не а, проревизировал свою подпись очень советую попасть к ирине чтобы понимать а вам-то нужно где-то работать или нет потому что а, Реально, если наш почерк, это наше подсознание с нами говорит, это такой некий мостик, то почему бы не поискать в его глубинах ответа на наши вопросы. Спасибо, Ирина, еще раз огромное, я очень тебе благодарна.